Здравствуйте. Сейчас мы с вами поговорим о том, как у нас договор ГПХ взаимодействует с бюджетом. Итак, как у нас договор ГПХ взаимодействует с бюджетом и каким образом мы связываем бюджетную аналитику в системе один задач, из задачник. Коротко о плане обучения. Нормативная база локальная, которая регулирует порядок работы. Как договор ГПХ взаимодействует и связан с бюджетом, какая аналитика используется, каким образом проводится проверка бюджета при запуске договоров ГПХ через подсистему 1С задачник и самые распространенные ошибки, которые мешают отрабатывать и использовать документы, проводить. Спасибо. Каким образом будем говорить о обучении? Первое, значит, сначала мы определяем статью оборотов, исходя из предмета договора, ГПХ. Проверяем обеспечение договора бюджетом ЦИФО, запускаем договор через систему, заполняем бюджетную аналитику. Я коротко коснусь бюджетной аналитики, не полностью то есть затрону только ту часть в один из задачников, карточку договора, которая касается бюджета. Все остальное подробно вам расскажут мои коллеги. И разберем ошибки. Так, начнем. Локальная нормативная документация, которая используется при работе с бюджетом. Здесь мы выделили три приказа которые мы в настоящее время используем при работе, которые вам помогут э, корректно заполнить договор и отработать системе провести его в один из задачник Первый приказ – это приказ об утверждении перечня Центров финансовой ответственности, входящих в них Центров финансового учета структурных подразделений, перечня позиций штатного расписания руководителей Центров финансовой ответственности. Новый приказ – 219.1 от 6 апреля 2021 года. Следующий – это приказ об утверждении аналитических справочников и порядка их применения 671.1 от 19 октября 2020 года. И приказ о процедуре внесения изменений, утвержденный в бюджет университета. В настоящий момент этот приказ у нас перезапускается, у нас выпущен новый проект приказа, меняется в нем форма корректировок, теперь она будет единой для всех корректировок, независимо от увеличения этого бюджета или изменения в существующем бюджете. Единый маршрут служебных записок через систему электронного документа оборота. Обязательно обращаем внимание на сроки проведения корректировок и необходимо обосновывать каждое изменение. Итак, прежде чем запускать договор гражданского права характера, необходимо в соответствии с его предметом определить статью оборотов. Для этого мы используем приказ об аналитических справочниках и находим соответствие. На примере используется следующее приобретение. Планируется приобретение спортивного снаряда, штанг, лыж и других необходимых предметов. Обращаемся к нашему приказу. Находим в приказе приложение 1 справочник аналитический статьи оборотов. Вот. И мы видим, что данный предмет договора относится к статье оборота спорт-инвентарь. Таким образом у нас находится соответствие, определяется. Дальнейшую дальнейшем для наших действий мы должны определить, имеются ли средства бюджета по этой статье. Для слайда используется вымышленный центр финансовой ответственности, он называется «Центр инвестиций» и ряд проектов, также для примера, вымышлен. И таким образом мы проверяем, что есть ли у нас а, необходимая статья оборотов и необходимый а, остаток по бюджету по ней? Вот, бывает так, что необходимо заключить договор а, гражданского правового характера, предмет которого относится к централизованной статье. В этом случае а, необходимо будет согласование руководителя данной статьи, а, вот, и договор запускается с его согласием необходимо будет включить в согласующие лица в договоре карточки договора вот для того чтобы данный договор был запущен и проведен корректно Еженедельно руководители ЦФО получают на свою почту отчеты, автоматизированное рабочее место руководителя ЦФО, в котором содержится полная информация о бюджете конкретного ЦФО. Таким образом, как представлен на слайде, данный отчет выглядит получаемый отчет РМ руководителя. Разберем другой пример. Если необходимо заключить договор гражданско-правового характера с юридическим и физическим лицом по статье информационно-конституционных услуг. в чем будет отличие? Остаток по бюджету при заключении договора с юридическим лицом должен обеспечивать саму сумму договора. Остаток средств бюджета при заключении договора с физическим лицом должен обеспечивать как сумму договора, так и страховые взносы. О страховых взносах скажу, что для граждан Российской Федерации их размер составляет 27,1% от суммы договора. А для, граждан, для, граждан, для гражданина иного государства размер страховых индивидуально зависит от ряда Факторов от порядка выполнения работ, статуса гражданина. Вот эту, эту информацию необходимо, прежде чем запускать, необходимо уточнять в кадровой службе, в бухгалтерии, для того, чтобы понимать, хватает ли у вас средств в бюджете, поскольку если договор будет, если остаток по бюджету будет не соответствовать то система просто не проведет такой договор и то есть, укажет о том, что средств в бюджете недостаточно. На примере скажу, что если требуется заключение договора гражданского правового характера на, с физическим лицом на сумму 100 тысяч рублей и выполнять работу будет гражданин Российской Федерации, то сумма в бюджете должна составлять не менее 127 тысяч 100 рублей. 100 тысяч рублей – из них будет сумма договора, и 27 100 рублей – это будет а, для страховых взносов. В случае, если остатка средств в бюджете недостаточно, то необходимо будет провести корректировку бюджета на его увеличение, либо на переброс между статьями. Для этого нужно обратиться к приказу. 127.1, пока он действует... Вот, ну, как я уже говорила, в разработке новый приказ с изменениями. Итак, когда, когда переходим к запуску самого договора с использованием карточки в системе 1С-задачник, в части бюджетной аналитики необходимо обращать внимание на следующие показатели. Это центр финансовой ответственности, проект, источник финансирования и статья оборотов. Карточки договора. Ну, вот здесь на презентации мы видим, а содержится эта информация в разделе вкладки, вкладки ⁇ Бюджет ⁇ вот И здесь а, вот эти четыре а, пункта, вот они выделены, они должны соответствовать той информации, которая находится у вас в бюджете. А, в следующем слайде мы подробно остановимся на примере ошибок. Слева у нас расположены данные бюджета, справа то, что должно соответствовать а, Договора при заполнении карточки в 1С-задачник. И если какая-то из этих аналитик у нас нарушается, в данном случае система выдаст ошибку. Предположим, что у нас в данных бюджета содержится информация в следующем разрезе. Центр финансовой ответственности, центр инвестиций, источник финансирования, небюджетные средства. Проект автоматизация бюджетных процессов, статья оборотов, информационно-консультационные услуги. Если при заполнении а, карточки договора, нет, мне нужно на предыдущий слайд вернуться. Да, если а, при заполнении карточки договора в аналитике бюджета будет несоответствие данным по одной из этих строк, система укажет на ошибку. Допустим, если вместо проекта автоматизации бюджетных процессов вы укажете проект «Текущая деятельность», система не проведет данный договор. Если вместо автоматизации бюджетных процессов вы укажете любой другой проект, который может у вас быть в бюджете, система у вас укажет на ошибку. Следующая ошибка может быть следующая ошибка, которая часто допускается, это оставление строк пустыми. В данном случае используется аналитика источника финансирования, но это может быть любая из других проект, но статья оборотов ре, реже всего, вот, источники проекта. чаще всего. В данном случае, если Останется пустой строка, то система также выдаст вам ошибку и договор просто не будет проведен. Поэтому обращаю внимание, что необходимо. Можно еще раз предыдущий слайд. Необходимо внимательно заполнять карточки договора, бюджетную аналитику в том разрезе. Еще на один слайд. В том разрезе, которая соответствует. Данным отчета рм руководителя то есть ваш бюджету вашего ЦФО. В случае при заполнении всех корректных э, пунктов э, у вас э, система все равно указывает на ошибку. В данном случае вам необходимо сформировать э, э, письмо на саппорт 1С э, с указанием, э, с приложением скрин на ошибки. И подробным, подробным описанием. Но обращаю внимание при наличии а, и при полном корректном запуске. И, и когда вы убедитесь, что средств а, в бюджете у вас действительно достаточно. Все. Это основные пункты, которые требуются при запуске договора с использованием бюджетной аналитики. Спасибо за внимание.